Но ну, все велкам. я, ну вот я спустился пониже. Здесь вот видно, как прибой идет, волны, все такое, все красиво. А там вот идет регата большая, то есть там, видимо, ну, у них соревнования, и там рыболов, рыболовецкие сюда еще ходят очень много. Вот. Смотри, там волна идет. Да. Вот, и очень много там достаточно плавает этих. Здесь неплохо так да? Тихо, спокойно здесь, хорошо. Вот. Можете даже искупаться, если у вас есть возможности плавки с собой. Это вот кораллы, ну правда срезанные все вот это вот прилив пошел, Отлив пошел. а прилив пошел на это вам не речка какая-то тут приходит так приходит мощно сразу во во во волна идет смотри убегай Это еще штиль. В океане это штиль. Так что это все нормально. Что там? О, как глубоко. Ну да, там какая-то арматура и рыбки плавают. Видишь? Вода чистая даже там, где металл. На самом деле вот в океане или где-то в море рыбы, они более так это, не боятся людей, они плавают где-то вот где угодно, то есть близко к людям достаточно плавают, то есть и на маленьких глубинах, и поэтому как бы, ну, им пофигу вообще. То есть, а вот где-нибудь в реке там, да, вы с трудом сможете разглядеть рыбу где-то вблизи, так, чтобы она и вас не испугалась. такой вот вид снизу здесь достаточно красиво интересно камни такие скалы как раз сторона вот сторона океана вот вот вот вот эти все скалы это сторона океана я думаю здесь в шторм здесь волны доходят до ну прилично до моста точно доходят метров 12 где-то Волны в среднем на океане. Что там? Плавать что ли что? А кто это? Рак? А, рыба. <свистые> да вода чистая очень то есть вообще кристально чистая да, вот. <свистые> считая как как на роднике елки-палки да, ну, а терма... ну да да но она сама по себе такая вот голубого цвета вот, если смотреть там глубоко смотри, аккуратней а вот эта девочка вот вообще, смотри, не боится, ничего. Упадет, не упадет. Так я попробую хоть. Как она. А, вода теплая, кстати. Градусов... Это так... 20. 20 градусов примерно вода. Ну, как на море, то есть тепло. Опасно. Здесь штука скользкая, здесь надо быть аккуратней. О, о, о. О, пошла волна. Одни рыбаки только там сидят и балдеют, наблюдая за, за тем, как люди разбегаются от волн. Мальков вылавливает. Все, японцы отдыхают, вот так вот, в принципе, тоже. Ну а я с вами не прощаюсь. Будет еще что интересное Обязательно включу. Вот. Один ушел, второй пришел. Погнали. Вот, здесь вот как раз пристань у них, и мы сейчас плывем обратно а, на вход в Инашиму. Да. Вот. С этой стороны у нас океан. Сейчас залив здесь, ну и туда вот влево это океан. Ветер сильный такой дует, сдувает, наверное, там шумно очень, в камере, наверное. Вот там пляж. Это волнорезы? А, да, это волнорезы там идут. А, вот маяк, эти орлы там, или кто там. Не знаю. Ястры полетают. Ну, достаточно красиво. Можно даже сфотографировать. Всем рекомендую, но только в хорошую погоду. Когда пасмурно, или ветер сильный, или же дожди, не очень приятно. Вот называется Инашима Ивая Кейв. Пещера Ивая. Мы, кстати, у них так и не пошли. Просто времени мало, нам еще надо успеть другое место. Поэтому как бы ограничено все со временем. Но ну, а вот волнарез здесь видно. И вот это ансен, вот это крайнее здание. Там очень красивый вид такой на берег, на побережье. Ну а мы подходим уже к причалу, к причали. лебедка пик так 2 вот рыбацкий 100 смотри какие длинные длинные удочки это вот океанический тип как раз вот котеров специально для океана они широкие очень и высокие чтобы не переворачивало и то у них там тоже до определенного волнения только можно плавать до слабенького такого скажем так а если шторм начинается или слабый шторм или посильнее волнение то все уже нельзя выходить опасно также в шторм вот эти паромы тоже не работают. Вот там винсерфинг, это вот школа винсерфинга там находится. Учают. 20 тысяч йен, по-моему, стоит вот именно здесь. Там вот мост. А, там эти люди садятся просто. Их три всего штуки этим парома. Сейчас вот в тот садятся люди, а мы пока ждем. Вот ну, в принципе, и все. Вот такая поездка на Инашиму. Будет что интересное но ну, если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайк ну и приглашайте друзей делитесь этим видео всем до связи